Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – храните секреты. Вы обязаны хранить чужой секрет, если вам его доверили. Если вам его не доверили, и вы услышали его, нечаянно, как говорят, ненарочно, либо преднамеренно, тут опасность и ответственность лежит на вас вдвойне. Поскольку вы украли чужое, тем или иным образом вы забрали Чужую информацию, часть чужой жизни. Эта информация является стопроцентной человеческой жизнью. Вы несете в душе в разуме своем груз, ответственность. Вы несете эту информацию, которая может навредить, либо испортить жизнь человеку вообще и в корне. Прежде чем услышать чужой секрет, прежде чем попытаться, разузнать о чужих секретах, либо влезть в чужую жизнь, вы должны помнить, чужой секрет – это груз, который можно обредить именно вам. Я уже молчу о тех людях, чьи секреты выносите. Если вам доверяют, помните, это огромное доверие. Это больше, чем доверие. Это практически любовь, когда вам верят и доверяют вам ту информацию, которую этот человек очень дорожит. Неважно в каком возрасте. Пусть это будет ребячество, школьный, дошкольный возраст. Пусть это будет юный возраст. Вы учитесь в институте, либо вам чуть больше 30. За 40, за 50, за 70 не имеет значения. Чужой секрет – это чужая жизнь, это чужая информация. Оно принадлежит не вам. Вы должны это оберечь, казиниц ока. Либо забыть, но никогда не пользоваться. ни во вред человеку, ни в пользу себе. Не имеет значения. Рот нельзя раскрывать, пока вам не будет позволено. И если вам сказали, что этот секрет должен быть похоронен, вы должны забыть о нем, как будто бы его никогда не слышали. Это будет по совести, это будет по уму. Запомните, чужой секрет — это чужая территория, это чужая информация, это чужой груз, он вам не принадлежит. Это некое духовное имущество, которым вы не имеете права распоряжаться. Услышав, забывайте, но никогда ни при каких обстоятельствах не выдавайте, даже не намекайте о том, что вы умеете хранить секреты или что вы что-то храните чужое. Это уже 50% того, что уже что-то выдали. Ибо вы либо хвалитесь тем, что вы секрет носите, либо вы готовы за определенную мзду, так сказать, деньги, либо какие-то преференции эту информацию огласите выдать. И вам верят. Я очень надеюсь, что вам верили всегда и не зря верили. Оправдывайте доверие людей, даже если этого человека больше нет живых, не приведи Бог. Даже если эта информация уже не несет никакого вреда. Эта информация не изменит уже по сути, в суть, по сущности ничего. Тем не менее, вы можете открывать рот и говорить что-то только по согласованию с хозяином этого секрета. Если этого человека с вами рядом нет, и, к сожалению, уже не будет, вы должны забыть об этом секрете. Это очень важно. Все, что не касается вас все что вам не принадлежит и никогда не должно принадлежать вам забывайте выбрасывайте из памяти и держите язык за зубами на этом все берегите себя подписывайтесь на канал и оценивайте видео